Я представляю детский сад 420 «Сибирячок». Каждый день, идя на работу, я задаюсь вопросом, как мне сделать жизнь детей разнообразной и интересной, наполнить их жизнь яркими впечатлениями, эмоциями и радостью. Мир вокруг меняется с невероятной быстротой, но то, что связано в нем со стабильностью, с привычным укладом жизни, называется традицией. Воспитание детей на народных традициях, формирование человека, знающего историю и культуру своего народа, родной язык обычаи является одной из главных целей программы «Родничок», которую успешно реализует наш коллектив на протяжении многих лет. Я – воспитатель, и от природы обладаю даром играть на сцене разные роли – смешить, творить, дарить детям радость и смех я, как каждый прогрессивно мыслящий педагог, нахожусь в постоянном поиске выразительных средств в решении воспитательных задач. Изучив передовые педагогические практики, считаю, что театрализация – средство формирования творческой личности, бережно относящейся к культурным ценностям своего народа. Театрализация – самая емкая и многогранная форма массового искусства включающая в себя поэзию, музыку, театр, декорационное искусство, хореографию. В театрализованных представлениях можно четко выделить следующие виды – литературно-музыкальная композиция, тематический вечер, массовое празднество. Театрализация – необходимые условия для решения таких задач, как активизация познавательного интереса детей через знакомство с подходящими для возраста – образцами. Например, для ребят подготовительной группы это будет постановка русских и зарубежных авторов, а для малышей – народные сказки. Развивать у детей интерес к театральной игровой деятельности. Театрализация проходит красной нитью через всю мою работу с детьми, родителями воспитанников, коллегами и социальными партнерами. Провожу мастер-классы для педагогов по развитию сценической речи. Являюсь наставником в школе начинающего воспитателя. Для студентов педколледжа номер два слушатели НИВКРО Центра Центр Магистр провела мастер-класс народного обряда Агафья Коровница и Семенов Димов. Активно веду свой интернет-сайт, являюсь членом Жен-совета «Россияночка» нашего детского сада. Принимаю участие в окружных мероприятиях «Профсоюза работников образования и науки Российской Федерации», посвященного Дню Победы. Победитель всероссийских и окружных этапов конкурсов авторских дидактических пособий, внешние источники совершенствования образовательной деятельности дошкольной организации – Наш детский сад «Сибирячок» транслирует педагогический опыт через средства массовой информации, а именно в программе «Новосибирские новости», которая раздвигает границы нашего кругозора. Театрализованную деятельность я транслирую в социальной сети ВКонтакте и на YouTube-канале. Мне бы очень хотелось, чтобы потребность в общении с театром сопровождала всю дальнейшую жизнь детей. И хочется верить и надеяться сегодня, что каждое мое общение с детьми – это маленькая симфония радости, которая затрагивает самые тонкие струны. И если они звучат слаженно, в унисон, значит, я на правильном пути. Она такая смешная. Она... Когда в костюме курицы, то через пять минут Карлсон перетел. Вообще ничего не понятно, но с ней очень интересно.